Добрый день! Добро пожаловать на Бадегас Альтанса. Я Нерея Гусман, директор по маркетингу. Сейчас я представлю одно из наших лучших творений авторское вино Ле Альтанса Аутор. Ограниченного выпуска. Коллекция всего 42 тысячи бутылок. Это вино мы производим только из винограда самых удачных лет лучших урожаев и только с наших собственных виноградников. Вино по праву получило 92 пункта от престижного журнала «Вайн адвокат» Роберта Паркера. Это вино прекрасно может сочетаться со сложными вкусными блюдами. Блестящий фруктовый клубничный цвет. Вино выдерживалось 12 месяцев в новой французской дубовой бочке, а затем 6 месяцев в тинас из французского дуба, емкостью в 22 тысячи литров. Вы видите их вокруг нас. В аромате свежие ягодные ноты клубники и ежевики. Вкус полнотелый, фруктовый, поддерживающий аромат. Выдержка в дубовой бочке очень смягчила это вино, сделала его текстуру шелковистой, мягкой и приятной. Рекомендуем подавать это вино при температуре 15 градусов. Вы можете насладиться этим вином в любое время суток с друзьями. Вино для совершения открытий, экспериментов и просто для наслаждения.